Мы в эфире. Добрый вечер, друзья. Сейчас у нас... Так, сейчас я свою кошку уберу. Она у меня тут на столе. Так, пока мы сейчас подключаемся к другим сетям. Добрый вечер все кто в Зуме. Добрый вечер всем, кто сейчас уже видит нас в соцсетях. Если кто-то на канале YouTube, приветствуем. Если вы на сайте, пожалуйста, заполните анкету свою и на новости подпишитесь. Ну и, конечно, прямо сейчас поставьте лайк, чтобы быть свободным. Сейчас прям поставьте нам лайк, мы будем вам очень благодарны. И кроме этого можете поделиться. Потому что дело такое, про которое мы сегодня будем рассказывать, серьезное, оно, если раньше это было актуально только для пожилых людей, ну или там какие-то вот травмы, после травм, то сегодня эта проблема помолодела и очень сильно. И у детей бывают проблемы и с суставами, и со связками и так далее. У молодежи вроде бы бегают, бегают, потом смотришь, что такое позвоночник. Ну, то есть проблемы, проблемы у всех одни. Мы, мы уже полностью на вещании, нет еще, Игорь? Да. Да, итак, добрый вечер, дорогие друзья. Пожалуйста, напишите, с какого вы города. Хорошо ли нас видно и слышно? И сегодня мы с вами поговорим о проблемах движения. Все, конечно, знают, что движение это жизнь. Ой, но ну, все это слышали, мы все это мы знаем. Да надоело. И вообще, как-то профилактика, какая-то профилактика, бегают, танцуют и все хорошо до того момента, как только ой что-то щелкнуло, хрустнуло, сразу мы начинаем уже задумываться об этом и начинаем кидаться. Причем паники это всегда паника, это плохой советчик. И всегда это проблематично. И сегодня эту тему будет раскрывать наша Людмила Бублиева. Вы ее очень хорошо знаете. Она уже, если уже она готовит какую-то лекцию, то это уже будет почти диссертация. Но в чем это абсолютное ее преимущество перед этими учеными диссертантами? В том, что она это умеет говорить простым языком, так, чтобы было понятно нам с вами. Те, которые не очень, в этом. Поэтому слушайте внимательно. Я вам рекомендую взять карандашик, потому что это не только важные какие-то вещи будут, важные проблемы, но еще и небольшие рецепты. Как себя вести и как жить в этом мире нашем. Пожалуйста, Ледочка. Включи микрофон. Угу. Всем добрый вечер, дорогие друзья. Я всех рада вас видеть и рада вас всех приветствовать. А теперь я начну с такого вопроса. Давайте представим вот всем, как выглядит молодость. Это летящая походка, это прямая спина, это ступка каблуков по асфальту, это руки, которые тянутся навстречу солнцу, это сияющая улыбка, это сияющие глаза. И мы даже порой не задумываемся о том, что действительно движение – это полноценная жизнь. А ноги – это опора нашего тела, это его фундамент. Через ноги мы ощущаем Землю и свое взаимодействие с ней. Ощущаем спокойную уверенность в себя в этом мире, который нас окружает. Но, к сожалению, человеческий мир очень хрупок и непредсказуем. У кого-то в один миг... У кого-то постепенно исчезнет эта легкость, и с трудом будет даваться каждый шаг. Будет сутулиться спина, и без палочки невозможно будет выйти на улицу. Это вот такое у меня предисловие к моему. Людмила, да. я хотела вот на фоне ваших слов задать вам такой вопрос. Я очень хорошо помню, была одна история, связана Ваша личная история именно вот с той темой, которую сегодня мы озвучиваем. Хотелось бы услышать вот эту историю, потому что я была свидетельницей всего происходящего вокруг этой истории. Это история, когда я забыла костыль? Да, история, когда вы забыли костыль. да, Это была история со мной. это мне об этом напомнила, я уже об этом забыла. Это было 4 года назад, и, как я уже сказала, летящий походка. я по-другому ходить не умею, я всегда хожу очень быстро. Я выходила из подъезда, и практически, как я в это только сейчас сказала, в один миг я просто упала. Оказалось, около подъезда была огромная яма, засыпанная кирпичами, и кто-то очень так, знаете, трепетно застелил это линолеумом. Естественно, я об этом не знала, и я упала, когда мы поехали в Трампунт, то оказалось, у меня были порваны связки. Вот Получил ситуацию, мы... как в том фильме, знаменитом, да? Да, О, да, да, упала, это, да. Думал, да, да, так оно произошло, так оно в жизни, к сожалению, бывает у многих. И в течение месяца я лечилась. Я сразу хочу сказать, что я использовала... Только продукцию, о которой я сегодня буду рассказывать, это и хондропротекторы, это и витамины, это и ароматерапию, и кремы. Единственное, зачем я обратилась к докторам, это сделать рентген. Для меня было очень важно понимать, что со мной произошло, потому что я думала, у меня перелом. Но оказалось, поровной связки, это тоже достаточно серьезно. А то, когда это меня видела, это был у нас семинар, это было 4 года назад, и я только вышла, стала выходить из дома, и я до сих пор вспоминаю свои эти впечатления, когда я в метро считала каждую ступеньку, боялась оступиться, и как я упала на грудь какому-то мужчине там в этом поезде в, электро, в метро, потому что никто, естественно, место никогда не уступит, я с этим костылем, и я пришла на этот семинар, но меня почему-то так впечатлила эта информация, столько вокруг было приятных людей, что когда мы пошли на обеденный перерыв, я просто про него забыла, и так потихонечку-потихонечку, наступая на свою ногу, я пошла без него, и вдруг мы с Жанетой переглянулись, я говорю, ой, а где мой костыль? Кирилл, представляете, мое удивление было, что это вообще просто, конечно… Да, это, по-видимому, вот мой был настрой такой, позитивный настрой, который мне помог хотя я без костыля я не могла просто передвигаться, а когда я уехала домой, и на следующий день у меня так случилось, что у меня было выступление на этом семинаре, мне надо было выйти на сцену, и я сплю, и у меня во сне вот такое, знаете, видение, просто думаю, как же я выйду, у меня же не будет энергии, я с этим костылем, а что я могу людям сказать, о каком здоровье я буду говорить, и я когда утром проснулась, я решила, что я поеду уже без костыля. Я его оставила дома, вышла из дома за час раньше, и вот постепенно, помаленечку, опять же, считая каждую ступеньку, держать за перила, чтобы, не дай бог, меня никто не столкнул, я добралась, добралась до места, где проходило у нас это мероприятие, и уже на сцену я вышла без костыля, и после этого я очень быстро восстановилась. То есть у меня была такая история, но я хочу сказать, в этом мне очень помогла продукция, о которой сегодня будет идти речь. Спасибо за напоминание. Это такое лирическое отступление. Итак, заболевание опорно-двигательного аппарата – это ВИЧ 21 века. Как я перед этим сказала, никто от этого не застрахован. Существует такой миф, что о суставах люди вспоминают только в очень зрелом возрасте. Но, к большому сожалению, у нас проблемы с суставами, они очень помолодели, и они касаются практически каждого из нас. И независимо от возраста, абсолютно независимо от возраста, надо ими заниматься. И почему, почему о хрящевой ткани и о суставах нужно заботиться с молоду? Почему специалисты рекомендуют уже с 30 лет профилактическими курсами пропивать хондропротекторы? Почему не все хондропротекторы работают одинаково? Что влияет на их биодоступность, на безопасность, на цену? Вот об этом мы с вами сегодня поговорим на нашей встрече. Итак, тема нашего сегодня прямого эфира – это здоровые суставы – залог активного долголетия. А теперь давайте с вами обратимся к статистике я вам хочу показать почему почему так актуально почему так актуально применение именно хондропротекторов протекторов и почему даже уже с 30-летнего возраста а иногда и раньше их необходимо применять так я сейчас открою слайды так секундочку пока не видно еще слайдов да так. Видно. видно. Все, уже все видно, видно. Да? Вот смотрите, это статистика 2021 года. 1,71 миллиарда человек в мире страдают от нарушений и болезней костно-мышечной системы. Более 150 нарушений здоровья. Это такая статистика. Но это еще не все. Я не все вынесла на экран. Оказывается, вообще это опорно-двигательный аппарат, весь опорно-двигательный аппарат. А опорно-двигательный аппарат – это не только костная система, это наши мышцы, это наши суставы, это наши кости. То есть это более широкое такое понятие. А заболевания именно суставов – 350 миллионов человек. Задумайтесь над этой цифрой. В России это более 10 миллионов. А вот именно артрозы, заболевания артрозов, насчитывают около 15 миллионов. Это остеартрозы. А вот 80% людей после 50 лет уже страдают артрозами. А если человеку 70 лет, это уже практически артроз у каждого. Вот представьте себе, какая неутешительная такая статистика. Как я уже сказала, болезни костно-мышечной системы охватывают себя и суставы, и костные ткани, и мышцы. И вот еще очень страдает позвоночник. Наверное, каждый из нас, из нас э, вот такой испытывал нестерпимую боль, прострел. Еще как называют люмбага. Оказывается, это очень серьезно. И от э, люмбага часто путают с радикулитом. Оказывается, от люмбага страдают в мире 568 миллионов человек. И это является причиной инвалидности в 160 странах мира. То есть это может привести, привести даже к инвалидности. Но что самое интересное, когда готовила материал, оказывается, наиболее затронутые вот таким заболеванием опорного двигательного аппарата население стран с высоким доходом. Как ни странно. Наверное, вот именно цивилизация, она как-то не способствует тому, чтобы опорно-двигательный аппарат был в таком здоровом состоянии. Эти люди, по-видимому, вообще передвигаются только на самолетах, вертолетах, на машинах и практически, наверное, не ходят. А теперь я такой еще хочу статистику вам показать. То, что касается детей. Вот эта статистика, конечно, очень печальная и наводит на то, что у нас будущее с вами в плане опорно-двигательного аппарата заболевания не очень хорошее. У детей дошкольного возраста заболевания опорно-двигательного аппарата занимают первое место, первое место среди всех заболеваний. Это 70% детей дошкольного возраста и 60% школьников. Они уже страдают нарушением осанки, деформации стоп заболеванием суставов и различные отклонения в физическом развитии. Самая основная причина всего этого – это недостаток движения, это именно гиподинамия. Сейчас дети практически не двигаются. Причина в том, что все сидят за ноутбуками, за компьютерами, за телефонами. Вот у меня напротив, допустим, соседи, многодетная семья, и смотрю маленького мальчика на улицу, отправляют ему, он, по-моему, в первом классе. Мы, как правило, выходим в подъезд, а он сидит, вместе со своим другом, сидят там, что-то там в телефоне. Я говорю, ты почему не гуляешь? Ах, я замерз, мне уже все. То есть сидят, сутулившись, и абсолютно не двигаются. Это не наше детство, когда мы были без смартфонов, без телефонов. И вот таким последствием приводит вот этот недостаток движения. Это такова статистика. Я надеюсь, это впечатлило вас, да, такие цифры, которые... По-моему, заставляют задуматься, как нам с этим быть. Теперь, теперь, о чем я хочу дальше сказать, это причины артроза. В чем же причина такого вот просто вала заболеваний, почему люди страдают именно заболеванием опорно-двигательного аппарата? Причин несколько, причин перечислять можно очень много. Я остановлюсь на основных. Это генетические, женский пол. Всегда говорили, что мужчины болеют гораздо чаще, но оказывается, женщины вот по этим показателям впереди мужчин. Почему? Потому что особенно в постклиматерическом периоде, когда недостаток гормонов, выработка гормонов уменьшается, и страдают при этом костная система очень женская. Это дефекты могут быть, врожденные какие-то заболевания дальше приобретенные приобретенные это аутоиммунные всевозможные заболевания и избыточная масса тела но здесь такая интересная вещь оказывается на причины артроза влияет как и избыточная масса тела так и недостаточная масса тела то есть здесь все должно быть в балансе и далее идем дефицит эстрогенов я уже сказала очень влияют на состояние именно костей и суставов это операции которые проводились на суставах это воспалительные процессы инфекционные какие-то процессы которые затрагивают наши суставы это все приводит в дальнейшем к серьезным заболеваниям и еще есть такие причины но ну, про избыточную нагрузку избыточная нагрузка на суставы дело в том что опять все должно быть в балансе Вредные, как и избыточные нагрузки на сустав, когда идет пере... Вот профессиональные, это спортсмены очень страдают. Спортсмены, практически у них у всех проблемы с суставами, практически у всех, без исключения. Но и есть такая особенность, если у человека нагрузки нет абсолютно на костную систему, то идёт атрофируется это просто, этот орган, и... Тоже это приводит к артрозам. Ведь вспомните, ноги для чего даны человеку? Для того, чтобы он постоянно был в движении, постоянно ходил. У нас в семье вот такую всегда историю рассказывают вот, про бабушку моего мужа, она пешком сходила в Иерусалим. Она шла целый год, и когда она вернулась, она всем говорила, ой, как я быстро обернулась, я только год затратила на то, чтобы туда сходить. То есть люди раньше ходили пешком, а сейчас это нам даже и не снилось. Мы для того, чтобы вот как-то избыток вот этого гиподинамии, чтобы как-то немножко скомпенсировать, что мы делаем? Мы искусственно ходим, мы вечером выходим, выбираем время и гуляем, гуляем, мы нахаживаем, нахаживаем. Почему? Потому что недостаток. Нам не хватает движений, которые должны быть в повседневной жизни. Естественно, травмы суставов. Я, допустим, сама считаю, что у меня, мне надо серьезно заниматься своими суставами, потому что у меня была травма, и травма была серьезная. Повреждения хряща при травмах, переломы. Кстати, обувь должна быть правильная. Очень удобная, качественная обувь. Это влияет напрямую на появление всевозможных каких-то проблем. Это и артрозов, и других заболеваний. Но здесь, опять же, по поводу каблука, по поводу каблука, вот, что нельзя ходить на высоких каблуках, да, но опять же, золотая середина, каблук должен быть 4-5 сантиметров, это нормально. А если, опять же, дамы ходят без каблуков, помните, была такая мода, я не знаю, кто сейчас ходит, совершенно, вот эти в этих балетках нет никакого каблука, это тоже прям путь такой кардросам, то есть у человека должна быть во всем гармония, никаких перегибов, все должно быть в норме, тогда у него будет все замечательно. И я хочу коснуться, там тоже много можно причин перечислять, я думаю, вы каждый для себя какую-то еще причину Напишите это, можете написать в комментариях, какие вы еще считаете причины. Перечислять это можно бесконечно. Какие-то еще, может быть, индивидуальные какие-то вещи. Я на основное просто хочу сделать упор. И еще очень важно это неправильное питание. Дело в том, что питаться надо именно такой полноценной пищей, которая будет питать нашу крещевую ткань и будет являться именно питанием для наших суставов и это будет тоже для них очень большая польза теперь я вам покажу такой слайд я считаю что без этого двигаться нам дальше будет очень сложно как же происходит питание и функция хряща дело в том что подвижность подвижность суставов это самое важное свойство здорового сустава ради которого его и создала эволюция и чтобы сустав позволял нам двигаться без проблем, без болезненности, он должен быть что, здоровым. А для того, чтобы он был здоровым, надо его правильно питать. Так какое же питание? Оказывается, вот смотрите, сам сустав, сам сустав, он выслан такую, его поверхность выслана хрящевой тканью, хрящевая ткань, хрящевая ткань она позволяет, позволяет нашим костям плавно скользить и, э, относительно друг друга, и при этом служит арм, а, амортизатором, то есть оно уменьшает давление во время движения. Вот именно это все благодаря хрящевой ткани. Что можно сказать про саму хрящевую ткань? Дело в том, что в хрящевой ткани абсолютно отсутствуют кровеносные сосуды, и поэтому питательные вещества – в эту хрящевую ткань, в эту хрящевую ткань попадают через синовиальную жидкость и частично из костной ткани. И поэтому очень медленно восстанавливается у нас хрящевая ткань. И поэтому очень длительные у нас бывают лечения вот артрозов, артритов. Почему мы говорим три месяца, полгода, иногда год? Потому что пока дойдет вот это вот питательные вещества до хряща, это очень такая сложная система. Как выглядит вот этот хрящ? Его можно представить как в виде такой желеобразного, такой матрицы, желеподобная такая субстанция. Еще его иногда сравнивают с, с, губкой, с губкой. Что происходит? Вот в спокойном состоянии, когда хрящ в спокойном состоянии, он впитывает жидкость. А при нагрузке эту жидкость он выдавливает. Видите, вот идет ток воды из хряща. Когда он выдавил вот это вот, все ток, вот это из хреща, этот обеспечивается таким образом смазка сустава. То есть идет смазка сустава. Потом, когда уже это произошло, опять при движении поступают опять питательные вещества. Видите, пошли питательные вещества, вот эту хрящевую ткань. И вода обязательно должна поступать. В течение жизни в течение жизни представьте себе, какую нагрузку испытывает у нас хрящевая ткань. Мы постоянно там ходим, прыгаем, там бегаем, какую-то работу мы выполняем, которая дает большое давление на нашу хрящевую ткань. Естественно, эта хрящевая ткань, эти волокна, они начинают со временем изнашиваться, они начинают истончаться. И если питательных веществ им полноценно не давать, если будет недостаток питательных веществ, то что происходит? Происходит истончение, происходит разрушение вот этих вот волокон хрящевых, и доходит иногда до того, что повреждается и сама костная ткань. И вот тогда тогда вот это трение происходит, происходят эти боли, и иногда у человека доходит и до операции. И что нужно делать? Еще да, да. Еще я хочу что сказать. Из чего состоит хрящевая ткань? Это очень важно. Дело в том, что в хрящевую ткань входит коллаген. Коллагена там содержится до 20-25% хрящевой ткани. И еще обязательно, естественно, в хрящевой ткани содержится большое количество воды до 70 80 процентов и вот почему важно мы всегда всем говорим нужно пить как можно больше воды чистой воды именно вот вода обеспечивает хрящу вот эти аморти... амортизирующие свойства обеспечивает его устойчивость к сжатию он работает как насос в виде насоса засасывает выдавливает из себя, засасывает эти питательные вещества и воду, а потом выдавливает, и это идет как смазка суставу. Он таким образом работает, это такой принцип у него работает. И вот количество воды в наших тканях как раз вот обеспечивает именно и профилактику, и состояние, вообще здоровое состояние хрящевой ткани и в конечном итоге состояние здоровых именно суставов. Поэтому еще раз повторю, вода, вода и вода – это здоровье всего нашего организма. Не зря Люди, нет, у все... меня вот вопрос, извините, что да. вот такой вот вопрос. Вы говорили про мифы, вот существует такой миф, сейчас мы же говорим про питание, что… Якобы холодец помогает от заболевания суставов. И вот у меня такой вопрос. Если человек не пьет воду, но ест холодец, ему поможет? Дело в том, что если он воду не пьет, что происходит? Происходит высыхание, истончение вот этих волокон. И со временем со временем они просто-напросто просто все разрушатся. А то, что касается холодца... Да, я такую информацию нашла. Люди знают, что такие мифы. Надо обязательно есть в холодец, это такой естественный, как коллаген будет и смазка суставов такая естественная, Все это в продуктах питания естественно находится и можно это из продуктов. Но здесь есть такой один момент. Для того, чтобы получить результат, чтобы именно смазку получил сустав, надо съедать в ванны этого холодца. Что при этом произойдет с нашим организмом? Это повышение холестерина, и никакая поджелудочная этого не выдержит. Это то, что я прочитала, это ответы именно на эти мифы. Еще какие-то есть вопросы, Жанетта? Или я дальше могу? Ну, вот, по поводу питания тоже такой один из мифов. Я думаю, это может быть относится, всего, скорее всего, к подагре. По поводу помидор. Так что вот с помидорами тоже история какая-то не слышали что а, помидоры якобы способствуют, а, ну то есть запрещены при а, заболеваниях суставов. что вы можете сказать. Но как, На когда это... я готовилась, готовила материал к этой теме, я читала много информации, слушала много прямых эфиров специалистов, и я такую почерпнула информацию, что диеты не существует при заболеваниях именно при опорно-двигательного -опорно аппарата. Единственное исключение это подагра. Когда есть подагра, туда там быть, должна соответствующая быть диета. А здесь диеты никакой нет. Обильное питье, питание для нашей хрящевой ткани. А теперь я могу продолжать. Да? Дело в том, что про питание. Теперь давайте поговорим, какое же питание надо давать хрящевой ткани, чтобы у нас наша хрящевая ткань и наши суставы были здоровыми. И чтобы мы могли избежать тех заболеваний, о которых я перед этим говорила, вот эти страшные цифры. Организм сам позаботился о выработке питания и сохранении наших суставов. Для этого существуют хондопротекторы – это глюзкозамин и хондроэтин. Дословно слово «хондропротектор» переводится как «защитник хряща». Они вырабатываются в организме самостоятельно. И выработка их происходит с рождения, но как вы уже посмотрели на слайды, то вот эти всевозможные нагрузки, неполноценное питание, не все правильно хорошо питаются, пища у нас очень скудная, неполноценная, не можем мы холодец этот есть там вёдрами, этими тазами там, и так далее, чтобы восполнить вот это все, чтобы смазка для суставов была полноценная. И… Естественно, уже где-то к 30 годам, как говорят специалисты, уже истощается вот выработка вот именно своих вот внутренних ресурсов, своих хентропротекторов, которые вырабатывались в нашем организме. И естественно, естественно, здесь уже что нужно делать? Надо это восполнять. А восполнять это мы можем. С продуктами питания мы с вами уже разобрались. Это очень сложно. Да, можно, но очень сложно. Кстати, я холодец в последнее время варю очень редко, иногда просто хочется. По какой причине? Дело в том, что давайте обратимся к тому, какое у нас мясо, какого качества. А костная система, она впитывает все токсины, все гормоны, которыми... Кормили скот, все антибиотики, которые давали скоту в это время, и все это в костной системе. И вот представьте себе, какого качества будет этот холодец. То есть мы такую дозу получим убойную, что я не знаю, будет что больше пользы или же вреда. Это вот мое такое мнение. То, что касается, так, сейчас секундочку. Так, так, так. Я, чтобы не пропустить, я Посмотрю. То, так как эти идут вопросы, я немного могу сбиться, а я, чтобы ничего не пропустить. Итак, я повторяю: что глюкозамин и хондретин вырабатываются в нашем организме. Глюкозамин он для чего нужен нашему организму? Он участвует в строительстве сухожилий, связок и хрящей. А хондретин, оказывается, вырабатывается из глюкозамина. Вот такая интересная цепочка происходит. И входит в состав многих соединительных тканей. Он придает им прочность и структурность. Вот оказывается у них разные даже работа. У хондроитина одна работа, у глюкозамина другая работа. И еще надо сказать, что помимо хлещей, вот хондроитин и глюкозамин, они входят в разные еще присутствуют в разных наших органах и тканях. Они присутствуют в коже, они присутствуют в стенках артерий, в сухожилиях, в связках, даже в роговице глаза. из этого вы можете уже понять, какая может быть работа для организма вот этих хондропротекторов. Так как хондропротекторы вырабатываются в нашем организме, поэтому до определенного времени костная система может быть здоровой, хотя я Могу такие вещи сказать, есть исключение. исключения? Перед эфиром я поговорила с уважаемым доктором, с огромным опытом, она ортопед, и я ей задала вопрос, я говорю, скажите, пожалуйста, с какого возраста вы рекомендуете хондропротекторы? Она мне сказала, вы знаете, когда проходит медкомиссию молодые ребята, приходят в военкомат, то уже в 16-18 лет мы ставим им диагноз остеохондроз. То есть там не профилактика, там уже идет лечение, и поэтому здесь уже обязательно уже в этом возрасте назначаются хондропротекторы. То есть все помолодило. Что дают нам хондропротекторы? Принимая глюкозамин, можно улучшить подвижность сустава, можно нормализовать белковый состав хряща, ускорить его восстановление или повреждений, остановить процесс его разрушения, что очень важно. И еще очень важные моменты, на которые обращаю внимание, у хондропротекторов есть такая замечательное свойство, это противовоспалительный эффект. А для нас это очень важно, потому что любые разрушающие действия на сустав это связаны и с воспалительным процессом и болевые синдромы есть. Естественно, специалисты в этот период назначают нестероидные противовоспалительные препараты. Вы знаете, я всегда вспоминаю, когда мы были в Турции на семинаре, и наша коллега, наша коллега врач, она со сцены просто вот. Но вы знаете, это был крик души, когда она рассказывала историю молодого человека. У него были проблемы с суставами, были сильные боли, и он лежал в больнице, и ему внутримышечно кололи, вот нестероидные, и у него побочное пошло это внутреннее кровотечение. Его не могли остановить, и молодой человек ушел. Вот это я очень запомнила. И Зная, что хондропротекторы обладают противовоспалительным таким действием и они могут быть альтернативой нестероидным препаратам для нас, это очень хорошая новость. Теперь и еще такое такое э, хочу вам сказать интересная вещь, что хондреитин и глюкозамин лучше всего работают в паре. Почему? Потому что некоторые производители, они производят на рынок хондроитин отдельно, могут глюкозамин отдельно сделать, но самое лучшее – это сочетание парное, они лучше всего работают. И глюкозамин рекомендован европейским обществам по клиническим и экономическим аспектам остеопороза и остеартороза в качестве первой линии терапии. Вот это мнение специалистов, и я считаю, это очень важно для нас – когда мы говорим про хендрапротекторы и для себя, и будем это рекомендовать другим людям. Так, теперь я опять обращусь к слайдам. Так, у нас, у нас, я хочу теперь показать, что у нас в нашей компании, какой глюкозамин. Так, вот глюкохон Форте. Глюкохон Форте, я не стала писать отдельно хендрапротекторы, как же они работают, что они делают в нашем организме, для чего они нужны. Вот смотрите, глюкохон, форты его еще называют в действии деглюкозамина. Почему деглюкозамин? Это аминосахарид, который является частью полисахаридов, как хитозин или хитин. Это если кто-то у вас просит, вы можете об этом сказать, если запомните. но, думаю, это не очень важно. Что делает в организме вот наш глюкохон Форте? Способствует формированию, формированию тканей в хрящах, замедляет деградацию хряща, стимулирует выработку смазки в суставу, препятствует истончению кости непосредственно хрящевой ткани. Препятствует воспалительным процессам не только в суставах, но и в кишечнике, и в крови, и при этом защищает сердце при инфаркте. Сейчас идут еще исследования, но уже такие есть данные у ученых то есть более широкое применение хондропротекторов при чешуйчатом лишая ускорение заживления рам, профилактика, старение кожи. Кожа. Представьте себе, какое действие оказывает на наш организм контрапротектор Еще есть у него такое действие. Он способствует выработке, естественно, коллагена и препятствует старению нашего кожи, старению нашей кожи. То есть можно сделать вывод что хондроитин это наша красота это наша молодость я даже знаю такие примеры когда женщины приходят вот бывают такие проблемы со здоровьем опущением матки я знаю в этом случае тоже хондропротекторы назначают они в этом направлении тоже работают так конечно с мышцами работают и глюкозамин и хондроитин они позволяют удерживать в организме кальций что тоже очень важно и при ревматоидном артрите я слушала лекцию ревматолога, и у нее очень хорошие результаты, наработки по применению хондропротекторов в своей практике, то есть больным, у которых ревматоидный артрит, тоже можно спокойно рекомендовать хондропротекторы. Еще есть такое интересное действие у хондропротекторов, у глюкозамина, у глюкохона нашего форта, то, что он может продлевать нашу жизнь. У него есть такая интересная способность. Он может подавлять воспаление, а также имитировать. Действие калорийно ограниченной диеты, которая продолжает жизнь. То есть, представляете, сколько наработок, сколько ученых вот сейчас работают именно в изучении свойств контрпротекторов? И я думаю, в скором времени еще появятся новые какие-то изыскания, новые какие-то еще научные знания, и еще больше расширится вот, применение контрпротекторов. И я думаю, очень многие проблемы мы сможем решать. И можно сказать, в общем, что это идет улучшение метаболизма всех органов. Это и нервы, и сосуды, и соединительная ткань. Вот такое широкое применение у хондропротекторов. Теперь, теперь о чем... скажите, пожалуйста, может быть, какие-то вопросы по ходу возникли? Пока мы дальше. Да, можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, при опущении почки, как вы сказали, при опущении маски да, помогает? Для опущения почки. Если будет, я думаю, что будет тоже помощь. Да? Знаете, я считаю всегда, что по любой такой проблеме, связанной с серьезной, такой с, с, по здоровью, надо консультироваться с доктором. Я почему сказала про опущение матки. Здесь была у меня клиентка, и я консультировалась с нашим доктором, с Гусаком Николаем Андреевичем. Это его рекомендация. Я их запомнила. У меня есть специальная тетрадь, куда я все. Все, все записывает, какие-то вопросы сложные. Это моя копилка, которая может помочь. И я думаю, это можно с ним проконсультироваться. Я думаю, здесь может быть такая же история. Но я считаю, что нужно с доктором все-таки консультироваться. А это... можно ли детям с 12 лет уже принимать фундаропротекторы? Да, можно. Я об этом скажу чуть позже. У меня есть специальные слайды, и я скажу отдельно о дозировках и кому в какой дозировке можно применять. Спасибо. Хорошо? Так, а теперь давайте мы с вами конкретики подойдем. Мы проговорили, для чего нужны хондропротекторы, их важность, причины заболевания опорно-двигательного аппарата. Мы с вами, я думаю, и снили. Мы с вами поговорили о причинах и о метаболизме, как усваивается, вот именно доходят до сустава питания, питательные вещества, и какие питательные вещества нам необходимы для того, чтобы здоровым был наш сустав. Я посмотрела, какие же хондропротекторы предлагают нам на рынке производители. Ну, во-первых, конечно, у нас пришел сейчас изумительный продукт – это глюкохон «Форте». Он у нас раньше был в таблетированной форме и работал замечательно. Я, кстати, его использовала, когда у меня были проблемы со связками. Теперь у нас пришел другой продукт, капсулированный. И я хочу немножко сказать, чем он отличается. Дело в том, что когда мы сравниваем продукты на рынке, здесь в первую очередь играют большую роль это технологии. Могут быть одинаковые составы, иногда даже концентрация не такой роли играет. Играют первую скрипку – это технологии, технологии, которые могут позволить при минимальной дозировке достигать максимальной биодоступности. Вот в этом суть технологии. Что касается нашего хондропротектора, нашего глюкохона Форте, в чем его особенность? Во-первых, Изменилась концентрация. Концентрация действующих веществ стала в два раза меньше. Вот смотрите, 390 мг глюкозамина и 319 мг хондреитина было в 2 раза больше. Казалось бы, эффективность будет ниже, но биодоступность 98%. До этого была биодоступность ниже. За счет чего это достигается? Здесь такая есть особенность. Дело в том, что глюкозаминосульфат он усваивается очень, очень легко нашим организмом при, при пищеварении. Он беспрепятственно попадает в кровь. 98 его сразу из кишечника попадает в кровь, а уже через где-то течение трех часов, в течение трех часов он в кровь попадает, а через, и в течение 48 часов он находится в крови. 48 часов. Но здесь интересная такая вещь. При повторном применении глюкозамина обнаруживается большее количество его в суставе, и оно выше, чем в крови. То есть на начальном этапе, в начале в крови, оно все идет, но идет очень легко, усваивается, очень легко проходит через кишечник. А при последующем применении максимальное его содержание находится в суставе там, где оно должно быть, и это очень важно, и оно начинает там работать. 98% биодоступность. Но здесь по-другому работает хондриетин, у них отличие. Дело в том, что у хондретина очень крупная молекула. Почему такая низкая биодоступность хондропротекторов на рынке? Когда я изучала этот материал, я пересмотрела много вот этих всевозможных там и разных там, статей почитала. И практически везде, практически везде дают биодоступность 25% глюкозамина и 12-13% хондретина. Выше я биодоступности не видела. Вот в чем суть хондроитина. У него очень, высокая, очень большая молекула. И, естественно, очень сложно этой молекуле было пройти через кишечник и попасть в кровь она просто не могла этого сделать. Что сделали производители у нас? Они взяли путем эмульгирования разбили эту молекулу на мельчайшие частички, которые могут свободно, спокойно проникать через кишечник, вот через слизистую кишечника и попадать спокойно в кровь. И таким образом достигли такой высокой биодоступности 98%. Вот, эмульгирование, вот именно этот процесс эмулигирования, эта технология позволила нам достигнуть такой высокой биодоступности. А теперь то, что касается концентрации. Дело в том, что мы знаем, что хондропротекторы они не всегда положительное влияние оказывали на желудочно-кишечный тракт. Снизив дозировку, мы уменьшили воздействие негативное на желудочно-кишечный тракт. Мы получили более мягкий продукт который очень мягко работает, мягко, эффективно. Любая концентрация действующего вещества все равно оказывает влияние на нашу печень, на наш желудочно-кишечный тракт. То есть организм должен затраты какие-то сделать энергетические, другие, метаболизм какой-то произойти внутри организма для того, чтобы это усвоить, расщепить там, чтобы в кровь это попало. А здесь сделали минимальная дозировка высокая биодоступность быстро попадает в кровь и очень мягко работает теперь такая еще интересная вещь обратите внимание есть глюкозамин сульфат а есть э, глюкозамин гидрохлорид вы когда-нибудь обращали внимание на эти вещи вот раньше мы просто говорили глюкозамин а оказывается глюкозамин бывает разный гидросульфат и сульфат у нас глюкозамин сульфат Почему именно сульфат, а не гидросульфат вот у нас? Так. Когда проводили исследования, брали добровольцев, одним давали гидросульфат, другим давали сульфат. И оказалось, биодоступность сульфата на 50% выше, чем гидросульфата. На 50%. Это такой момент интересный. И еще такая интересная вещь. Оказывается, раньше вот многие гидросульфат использовали, он просто более устойчив был. А вот э, сульфат, сульфат, он э, не очень устойчив, он окисляется, может окисляться, и его надо обязательно стабилизировать, для того, чтобы было, была повышена устойчивость. Для этого, для этого используют э, соли э, хлориды. Он, это может натрий хлорид быть, это может калий хлорид. Некоторые производители натрий хлорид используют но мы все прекрасно понимаем что натрий хлорид он может задерживать жидкость и он не всегда полезен гипертоникам не всегда полезен в нашей компании используется карих калихлорид это полезно это и для сердца полезно и это более такое и эффективное и более мягко работает теперь далее вот Вообще глюкозамин-сульфат, если обратиться к химии, это соединение глюкозамина и остатка соли серной кислоты. Вообще некоторые производители еще серу вводят. Так, об этом я сказала, это разница. А теперь давайте с вами посмотрим и сравним. Вот смотрите, я взяла специально на рынке для сравнения глюкозамин-сульфат. Куда-то и у меня убежала. И Трафлекс Адванс номер 120. Здесь 120 капсул, там 120 капсул. И состав глюкозамин-сульфат у нас. Здесь глюкозамин-сульфат. И идет хондретин-сульфат. Смотрим теперь по количеству, по концентрации. Концентрация у нас действующие вещества больше. Здесь, по-моему, хорошо видно, да, на таблице. Хорошо видно на таблице, да. А да, скажите, хорошо, да, да, видно, да, видно, да? Ну, смотрите, биодоступность у нас 98%, а Терафлекс 25% глюкозамин и 13% хондроитин. Соответственно, в сустав поступит 382 мг нашего глюкозамина, 313 хондроитина, а то, что касается террафлекса Адванс, 62,5 глюкозамина всего лишь поступит и 26 мг хондроитина. Вот вам биодоступность. А теперь здесь еще интересная вещь. В связи с тем, что, по-видимому, биодоступность все-таки низкая, а результат надо получать, людям надо помогать и облегчать их боли, что сделали производители? Они добавили ибопрофен. А ибопрофен 100 миллиграмм. 60%! И его 60 миллиграмм поступит в сустав. А теперь подумайте сами. Что будет человек испытывать при этом? Здесь такая интересная еще вещь. Дело в том, что рекомендации по применению. Если наш хондропротектор рекомендуется 1-2 капсулы в день, это для профилактики или у кого первая-вторая стадия артроза, это 1-2 капсулы в день достаточно. То, что касается терафлекса Адванс... Они рекомендуют принимать 2 капсулы 3 раза в день, 6 таблеток в день, 6 капсул, то бишь, в день принимать в течение 20 дней. То есть 20, 120 капсул у них на 20 дней. Ну, я могу представить, что будет после ибуприфена. Дело в том, что мы прекрасно знаем, что ибуприфен, он очень негативно воздействует на желудочно-кишечный тракт, вплоть до кровотечения, может быть. Он негативно влияет на печень, на почки и так далее, то есть практически на все органы. И еще… Когда я опять эту готовила информацию, то специалисты отмечают, что некоторые нестероидные препараты, они могут разрушать сустав. Поэтому думайте сами, решайте сами. Это вот сравнение. Я взяла хорошую компанию. Терафлекс Адванс, он пользуется спросом. И я не стала глюкозамин-гидрохлорид брать, я взяла глюкозамин-сульфат. Я думаю, это понятно для чего? Для того, чтобы как-то уравновесить и... Более адекватное было сравнение. А теперь я отдельно вывела биодоступность, и мы посчитаем с вами, сколько поступит сустав из нашего глюкохона Форте и сколько из Терафлекс Адванс. Итак, исходя из биодоступности, сустав получит из нашего глюкохона из одной упаковки 45 840 мг. Это хондропротекторы. Это то, что поступит в наш сустав из одной упаковки. Соответственно, это 120 капсул. А 611 капсул надо принять тирафлекса Террафлекс Адванс, чтобы получить вот такое вот количество, которое получает наш сустав из нашего глюкохона Форте. И, соответственно, одна упаковка нашего глюкохона – если по биодоступности считать, это 5 упаковок Терофлекса Адванс. По времени приема это тоже, видите, 2-4 месяца и 9 месяцев. По цене 3,690 рублей стоит наш глюкохон упаковка. Соответственно, 5 упаковок Адванса Террафлекса Адванса – это 11 тысяч. Но здесь такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какой человек в состоянии подряд 5 упаковок терафлекса Адванс принять? Там у них какие показания, указания идет по приему. 20 дней принимает человек, потом на усмотрение доктора он должен проконсультироваться с доктором, и доктор уже дальше он уже ему дает рекомендации, как ему принимать. По-моему, здесь очень наглядно, очень видно. Здесь и выгода идет и по биодоступности, выгода идет по упаковкам, по цене и по количеству времени. Если нам достаточно, предположим, 4 месяца, если мы будем принимать там по 2 капсулы в день, то здесь 9 месяцев, чтобы получить подобный результат, чтобы столько получило в наш сустав, чтобы сустав получил полноценное питание, которое поможет ему восстанавливаться и, и так далее. То есть то, что вот по биодоступности. Вопросы: есть какие-то по ходу? Вот, может быть, не все понятно, объяснила? тишина впечатляет да вопрос но просто да впечатляет не знаю как сейчас как бы насколько вот эффективно применение фонда протекторов после оперативного вмешательства дело в том что я хочу здесь привести вообще в начале один пример хороший вопрос спасибо Опять же, я когда разговаривала с врачом, она привела такой пример из своей практики. Оказывается, хондропротекторы при правильном, грамотном назначении они могут отсрочить операцию, они могут помочь человеку восстановиться, если показания есть. У нее был такой случай из ее врачебной практики. Человеку 50 лет, в принципе, еще молодой человек, у него был коксоартроз и была рекомендация на замену тазобедренного сустава но человеку не очень хотелось сделать операцию, и они решили попробовать. Она порекомендовала ему нашу программу Хандер и плюс полностью программу. Человеку удалось на три года отсрочить операцию. Она считает, это очень хороший результат. То есть есть шанс, есть шанс человеку побороться, если есть необходимость в операции. Ну, это все по ситуации. Здесь было по согласованию с врачом. То, что касается людей, которым уже сделали операцию, заменили сустав, то рекомендации врачей в обязательном порядке им надо принимать хондропротекторы. Для чего? Для того, потому что у них кость сохранилась. Все равно надо туда давать питательные вещества. И если подавать полноценное питание туда хрящевая ткань там она все равно в какой-то незначительном количестве будет и все равно процесс этот будет регенерации и вот я недавно слушала прямой эфир на котором присутствовали ревматологи ортопеды э, в общем столько специалистов собралось и они делились практикой и именно вот разговаривали про хондропротекторы была такая тема и вот один из них э, сказал один из них сказал что э, так э, один из них сказал по поводу операции, по поводу применения хондропротекторов, что в обязательном порядке, в обязательном порядке нужно рекомендовать людям для того чтобы реабилитацию проходить они подняли вопрос реабилитации и для реабилитации они рекомендуют принимать хондропротекторы. это тоже очень важно для восстановления у меня тоже есть мой клиент он живет в воронеже он сделал операцию на тазобедренных суставов но он такой молодец он даже футбол еще играет они у него постоянно выскакивают и вот она тоже, жена пошла в офис, набрала хондропротекторов, и он принимает. То есть вот такие ситуации он тоже. То есть при этом Но... человек просто не мешает себе каких-то жизненных удовольствий. Да. Да. Он поддерживает, у него все равно процессы какие-то идут, идёт все равно восстанавливающие какие-то вот функции идут восстановительные. Если помогать, если помогать организму, почему бы и нет? Надо пробовать все, надо пробовать абсолютно. Но вы рекомендуете два курса достаточно вот в течение года? Это допустим? все надо смотреть по ситуации. По ситуации. Если проблемы не серьезная. если проблемы не серьезные, просто для профилактики может быть достаточно два раза в год. Но это все надо согласовывать с врачом, с врачом смотреть по ситуации, потому что ситуации бывают разные. Бывают просто профилактика, что предположим спортсменам, им обязательно надо принимать хондопротекторы, независимо от того, есть у них проблемы или нет, они именно в зоне риска, они рискуют. Плюс дальше я еще об этом буду говорить, дальше еще об этом буду говорить. То есть есть такая категория людей, которым нужна профилактика, есть категория людей, которым нужно уже лечение, их андропротекторы будут в помощь. И здесь опять же надо обсуждать это со специалистом со специалистом, с врачом. У нас есть какие-то общепринятые стандарты, мы можем это порекомендовать, но уточнение только у врачей, только с врачами эти вопросы решать. Они назначат и соответствующие дозировки, они посоветуют, какой курс лечения проходить. Кстати, когда я готовила этот эфир, мне уже стали поступать вопросы. Я несколько постов публиковала и попросила задать мне вопросы. И вот у меня еще был такой вопрос, от нашей общезнакомой Ольга, она меня спрашивала, при заболеваниях желудка можно ли принимать хондропротекторы? Почему? Потому что она знает, что могут быть негативные. Можно, но здесь обязательно под прикрытием омега-3. То есть мы всегда можем сделать какое-то прикрытие для того, чтобы у человека не вызвать какого-то обострения. И еще по поводу детей задавали вопрос, какие дозировки у детей? Одна-две капсулы обычно рекомендуются с 14 лет, но бывают, назначают и детям хондропротекторы. В каких случаях? Это при усиленном росте, когда усиленный рост идет у ребенка, хондропротекторы они могут иметь место. И плюс есть еще серьезное такое заболевание врожденное, называется хондропатия. Это хондропатия, это очень серьезное такое заболевание. Можете записать, погуглить там, посмотреть в интернете. Вот в этих случаях показаны хондропротекторы. А вообще детям хондропротекторы не надо назначать, почему? Потому что у них хрящевая ткань только нарождается, она у них развивается, она у них укрепляется. Просто надо давать хорошее питание. И все. Хондропротекторы здесь пока не нужны. У них свои собственные хондропротекторы вырабатываются в достаточном количестве. Просто надо следить, следить, чтобы хорошее питание еще полноценное было плюсом ко всему этому. Это вот я ответила еще на вопросы, которые мне поступили именно перед моим эфиром. А теперь... Можно два слова добавить да -да. про детей? У нас была очень хороший доктор Галина Анатольевна Бекетова. тогда -да. вот 9 лет девочки, нашим глюкохоном... Ей лечили митрального клапана. Mm -hmm. Когда доктора сказали, что там у нее довольно-таки серьезно было, только оперативным путем. Вот. И где-то примерно через полгода у нее уже пошло улучшение, динамик стал наблюдаться хороший, потом они уехали в Питер жить, и там ее вот через какое-то время даже сняли с учета. Это с нашим глюкохоном. Это вот реально, вот реально это было. Так? Да, это спасибо Татьяна за дополнение. Я еще раз хочу добавить, что не зря сейчас прямые эфиры проводят доктора. Они делятся своим опытом и применение хондропротекторов оно гораздо шире, чем просто это суставные. И теперь далее я хочу еще показать один слайд. Обязательно, обязательно для того, чтобы если гораздо лучше работали, им надо тоже помогать. Что для этого мы можем сделать? Во-первых, я говорила, что противовоспалительным действием, но иногда бывает воспалительный процесс очень серьезный, и хондропротектор один может не справиться. Что ему в помощь? Это «Харпагинфорте». У нас сейчас Харпагенфорте тоже улучшенной формы, у него тоже технологии использованы, это эмульгирование. Такая же высокая биодоступность, 98%, как и у -форте. но здесь еще и состав у него усилился. Если раньше был только у нас дьявольский коготь, как его называли, то теперь еще добавили и еще босвилеевую кислоту ладанного дерева, а мы знаем, как прекрасно работает ладан. И дело в том, что я тоже почитала, как ладан именно работает, вот эта кислота на хрящевую ткань, на суставы, оказывается, что проводили специальные клинические исследования. И вот именно экстракты смолы растения демонстрировали очень высокие показания, противовоспалительные, антиревматоидные, обезболивающие, антибактериальные свойства – и вот механизм действия этих веществ он аналогичен действию нестероидных аптечных препаратов, что очень важно для нас. То есть мы можем рекомендовать вот людям еще плюс хондопротектору обязательно вот харпагин форте, он будет снимать болевой синдром и нам не придется прибегать к нестероидным окечным препаратам. Мы минимизируем всю побочку, и человек будет очень мягко работать, и он получит очень хороший результат. Далее, что еще я хочу сказать? Дело в том, что для того, чтобы гораздо лучше усваивались контрапротекторы, для полноценного питания, обязательно необходимы витаминно-минеральные комплексы просто обязательно без этого усвоение фондопротекторов не будет то что касается витаминов и минералов ну, я просто пример приведу допустим витамин С для чего нужен он синтезирует, синтезирует коллаген дальше витамин D кальциферол оказывает прямое влияние на составный хрящ витамин А витамин А он борется с патологическими процессами, которые происходят в костной ткани, плюс у него очень сильные антиоксидантные свойства. Здесь и селен идет в помощь, и все другие витамины и микроэлементы. Но важно, очень важно, чтобы это было все в комплексе. У нас витамины бодростные весь день, какая высокая биодоступность, мы прекрасно знаем: это 85%. Они прекрасно все друг с другом. Синергия работают, и они будут помогать, помогать еще большему, получать еще больше лучший результат по укреплению хрящевой ткани и препятствовать будет всевозможным каким-то заболеваниям. Обязательно обращаю внимание на применение это омега-3. Омега-3 что делает? Во-первых, она прикрывает именно вот влияние на действия желудочно-кишечного тракта, и плюс она тоже является противовоспалительным действием, очень хорошей, и также способствует укреплению хрящевой ткани. И для дам бальзаковского возраста обязательно фито -40, это фитоэкстрогены. Дело в том, что без фитоэкстрогенов не будет наша плотность ткани нашей улучшаться, не будет улучшение именно в работе, опорно-двигательного аппарата почему я не вывела всю программу у нас программа гораздо шире гораздо шире у нас есть и кремы у нас есть и другие продукты которые помогают у нас есть и ароматерапия я только здесь пока показываю те продукты которые помогают лучшему усвоению хондропротекторов у нас сейчас с вами эфир именно в основном про хондропротекторы Итак, подведем итоги вышесказанного. Составные вот эти все заболевания, да, они выходят на первые места и по заболеваниям, и по инвалидности, и так далее. Но есть решение этой проблемы. Если человеку давать полноценное питание, если питать нашу хрящевую ткань, это и хондропротекторы высокого качества, и витамины, и омеги, и фитоэстрогены, и другие там продукты. То есть давать питание полноценное, на ранних стадиях заниматься своим здоровьем, профилактические какие-то меры делать. Плюс в обязательном порядке должна быть физическая нагрузка. Обязательно. Дело в том, что хондропротекторы не работают без движения. Это тоже надо запомнить. Только в движении работают контрпотекторы. Вспомните, вот, вот эту табличка была, они а как насос в движении, только в движении. И обязательно должны быть какие-то лечебные, вот, лечебная гимнастика специальная. Также на ютубе есть очень много вот этих роликов, посмотреть. Здесь ни в коем случае не должны быть резких каких-то движений. Есть специальные упражнения, которые помогут поддерживать наши суставы в таком хорошем рабочем Состояние. А наши суставы – это что? Это наша жизнь, это наше активное долголетие, это наша радость в жизни. Поэтому я вам всем желаю здоровья, я вам всем желаю, чтобы у вас суставы были здоровыми, чтобы вы как можно дольше легкой такой летящей походкой шли по жизни. Спасибо всем за внимание. Я надеюсь, что информация была для вас полезна. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Я постараюсь на них ответить. И не забудьте поставить лайки, поделиться этим видео со своими друзьями, потому что проблема, она очень актуальная и насущная. И я буду рада, что эта информация может кому-то помочь. Всем спасибо. Ну, Людочка, спасибо большое. Мы сегодня услышали и выучили наизусть, и даже проговорили все, наверное, не один раз, хондропротекторы. А если мы говорили о компании Вивасаны, о продукте, который предлагают швейцарские производители, швейцарские заводы, а если и название это глюкокон, да, ну и так далее. Скажи, пожалуйста, если сейчас человеку, допустим, ну разного возраста, ну например, человеку, спортсмену лет 25-30. Стоит ли ему принимать э, эту продукцию в качестве профилактики? Глюпохон, и так далее. Да, это... стоит. Ходопротектор стоит. Спортсмены, они в группе риска. Им обязательно надо принимать хондропротекторы для того, чтобы сустав не разрушался. У них идет э, очень большая нагрузка на сустав. В каком это количестве? Да? Один, два стандарта, сколько? Ну, вы знаете, там 120 капсул, мне кажется, для профилактики там может достаточно одной упаковки пропить. Там 120 капсул. 120 капсул. Это Конечно. Две а две капсулы это э, на два месяца, одна капсула это на четыре месяца. Куда Можно даже э, в зависимости от того, какое состояние и какой возраст, может быть, даже упаковку и на два раза можно разделить. То, То есть, нужно убрать сразу глюкокон и хорпагин, правильно? Хорпагин показан не всегда вместе. с. Это если болезненность, если воспалительный процесс. Почему хорпагин? Для того, чтобы не использовать нестероидные препараты, аптечные угу. это может быть очень хорошей альтернативой. Здесь мы мягко работаем, снимаем болевой синдром, снимаем воспалительный процесс. Мы усиливаем таким образом действия хондропротекторов. То есть в качестве профилактики достаточно глюкохона и, например, омеги. Да? Обязательно витамины омеги, витамины, омеги. Витамины, омеги – это обязательно. Вот это трио. Это для mm -hmm. всех, для профилактики. Почему? Потому что без минералов, витаминов, Усвоение не будет полноценного. Угу. Омеги, они тоже, мы знаем, что жировая основа, она способствует лучшему усвоению, ее доступность да, понятно. Сейчас, еще раз. Три продукта для профилактики. Глюкохон, бодрость на весь день и омега-3. Да? Да, да, это, да. это вот троица, которая ну, практически, практически гарантирована всем, 100%. Практически процентов. всем, да. А Если уже... есть болезненные состояния, что тогда? Что вот побаливают суставы, но это уже 50-60 и далее. Болят, где-то сегодня болит, завтра не болит. Здесь самое лучшее – это поставить диагноз. Дело в том, что диагноз может быть совершенно разный. А уже в зависимости от того, какой диагноз поставят, потом можно уже к нашим продукции, Пожалуйста. Вы уже будете знать, в каком направлении работать и что вам необходимо. Ну, И, предположим, это э, что там, не знаю, остеопороз, да, или что там, что там в основном? Ну, Дело в вот. том, что если остеопороз, там надо будет другие продукты рекомендовать. Плюс mm -hmm. это либо К2 обязательно, там обязательно витамин Д3 должен присутствовать. То есть, здесь, почему я говорю, должен быть точный диагноз для того, чтобы подобрать грамотно программу? Если просто профилактика, там достаточно будет и вот этих продуктов, о которых мы проговорили, и плюс крем ожвеловый, обязательно, чтобы смазывать суставы. Я просто про него не стала говорить, он здесь не очень актуален. Uh -huh. А вот если у человека более серьезно, а с возрастом могут разные проблемы быть, мы даже можем не предполагать, какой диагноз у нас, здесь все-таки уточнить у доктора, сделать обследование сделать обследование, и уже после этого можно подбирать программу. Uh -huh. Ну, а с консультацией у нас все хорошо. У нас есть замечательные доктора, у нас да, есть да. профессиональные консультанты, у нас есть книжка, которую мы открываем и есть, да, угу. есть еще какие-то вопросы? Спасибо вам большое, огромное спасибо. Все очень серьезно и очень убедительно и доказательно. Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, вот подростку 14 лет он жалуется именно на боли в ногах, в суставах, при этом медицина, ну мы обращались, у него ничего не находят, но он очень жалуется, что ему после похода в школу и обратно очень болят ноги. Здесь... Можно ли здесь нам пропить стандарт? Дело в том, что если уже вы обследование сделали и нет серьезного заболевания, которое может быть, тогда это может вполне быть ускоренный рост, за которым он не успевает, и здесь э, показан. Но здесь и меглиарин может быть, и хондропротекторы, и витамины обязательно. Благодарю. Самое главное здесь э, исключить серьезные заболевания, чтобы мы не занимались самолечением и при этом упустили что-то серьезное. Угу, понятно, да, это исключено. Если исключено, то можно уже подбирать наши продукты уже спокойно. Людмила, вот тоже вопрос такой, вы сказали по поводу спортсменов, но ведь если люди просто ведут активный образ жизни, например, ходьба, тебе же тоже нужна профилактика, если человек, например, ходит пешком, там, эти знаменитые 7-10 тысяч шагов, это уже лично вопрос. Здесь такая особенность. Здесь движение – движение – движение, движение – рознь. Есть спортсмены, которые вот такие интенсивные нагрузки, они вредны для наших суставов. Полезны, полезны. Даже вот есть, я читала, вопросы задают. Вот, предположим, человеку поставили диагноз заболевание суставов. Там ревматолог, он выходит, что полностью крест положить там, на занятиях? Нет. Занятия да, какие могут допускаться? Плавание, ходьба, велосипед. Это наоборот полезно. А вот прыжки, бег, вот это все надо исключать. А движения должны быть, и они обязательны. Без движений, без движений у нас тоже происходят болезненные процессы, и наши суставы, они начинают заболевать. Оказывается, если мы даже будем сидеть, мы тоже навредим. Ходить. Люди. No, а такой вопрос. Вопрос такой, а насколько активные должны быть движения? Вот вы сказали, что они работают только при движении. То есть все-таки какие должны быть нагрузки, чтобы это работало? Без резких движений. Если мы хотим сустав сохранить надолго, движения не должны быть резкие. Представьте себе, сколько вот это вот, как насос работают наши суставы. Вот нажатие, сжатие-разжатие, сжатие-разжатие. И они должны быть более плавные. Вот эти резкие движения, они к большему износу приводят наши суставы, так можно сказать. Питание, должно быть полноценное питание. Мы должны постоянно восполнять то, что ушло на смазку. Оно должно прийти обратно и опять в смазку идти, но без таких резких движений. Спорт – это не здоровье. Вы сами знаете, что все спортсмены, они потом деньги, которые заработали, они все тратят на лечение своих суставов практически. Практически. Можно вопрос лечить? еще? Буквально от девушки молодой, ей 33 года, у нее нашли 4 протрузии в позвоночнике. Есть ли вообще такие случаи восстановления вот именно хрящевой ткани при, таким, при таких проблемах? А, Марина, здесь вопрос вообще к врачу надо смотреть. Но в любом случае, в любом случае, здесь по ситуации, может быть, врач порекомендует что-то медикаментозное, еще не знаю. А восстановление, восстановление возможно. Здесь надо, здесь надо понимать, как человек настроен на восстановление. Какие у Настрой свой, настрой в первую очередь, а Вы продукты знаете, могут да? сработать, могут сработать продукты, потому что все индивидуально, все индивидуально, это программы, и программа восстановления хрящевой ткани, она очень дорогая, очень дорогая, не все люди способны тратить эти деньги на восстановление, разрушение, да, происходит, у кого-то быстро, у кого-то медленно, восстанавливаются они очень длительно, Почему? Потому что хрящевая ткань, в нее очень сложно попадают питательные вещества. Сложно. И поэтому этот процесс, он может занять год, а может быть более. И если человек, он готов вот постоянно это принимать, но ну, это, естественно, под контролем специалиста, под контролем врача, возможно, почему бы и нет. Я знаю таких людей, которые были на инвалидности, которым предлагали операции, и у них было очень много протрузий, были грыжи там всевозможные, у меня был такой человек знакомый, но она не оперировалась, она сама врач, она отказалась от операции. Она говорит: я прекрасно знаю, чем чревата может быть операция. Это может и инвалидность быть. И она себя прекрасно поддерживала БАДами, она ароматерапия. Я такого человека знала. Но она это сама осознанно делала. Она понимала, что если она не будет это делать, у нее просто не будет активной нормальной жизни. И она вела совершенно нормальный образ жизни, я ее знала прекрасно. Она не была прикована к месту, она была очень мобильная. Поэтому это все зависит еще от человека, а почему бы и нет. Я могу сказать про себя. У меня когда ну, вот ребенку было 3 года, да, я очень долго кормила грудью. Я его три года, 7,5 месяца кормила грудью. Там ну, очень большая нагрузка на организм. И получается, что когда я сделала снимок позвоночника, я с постели буквально сползала. У меня было 4 межпозвоночных грыжи. И мне тогда на тот момент вот хватило полгода. Я занималась именно при помощи продукта Вивасан. И на сегодняшний день у меня, после у меня нет проблем вообще с позвоночником. Вот ну, о чем я говорила. Но здесь обязательно еще физические упражнения. Но физические упражнения, которые рекомендуют специалисты. А вами, потому, я вы... делаю йогу. Вот. Выполняю. Вот, Марин. Поэтому, в принципе, вы ответили на свой же вопрос. Свой... Все. То есть все в наших руках. Это терпение. Терпение, терпение, и если все делать, знаете, в моей жизни были такие случаи, когда врачи говорили, что ничего нельзя сделать, вот так, а все получалось. знаете, вот... просто надо, наверное, еще... ой, извините, надо, наверное, еще людям говорить, что не стоит отчаиваться и опускать Конечно. руки, надо просто искать хорошего доктора, потому что вот этой девушке молоденькой, ей просто назначили об... обезболивающие и все, ей назначили доктора, она обращалась. И не к одному доктору обратилась. Она в Белгороде туда обратилась к нескольким докторам. И вот так вот. Она говорит, Ты что у меня теперь на обезболивающих, и все. А Позвольте, я вам притчу расскажу. Да, пожалуйста. Не против? Не затяну эфир. Уже, правда, времени. Вот Нет, это кажется... прям очень Давным-давно, давным давно на горе Олимп жили боги. А стало им скучно. И решили они создать человека и заселить планету Земля. Долго думали они, каким должен быть человек. Один из богов сказал, человек должен быть сильным. Другой сказал, человек должен быть здоровым. Третий сказал, человек должен быть умным. Но один из богов сказал так, если все это будет у человека, он будет подобен нам. И решили они спрятать самое главное, что есть у человека, его здоровье. Стали думать, куда же его спрятать. Одни предлагали спрятать здоровье глубоко в синее море, другие – за высокие горы. Как вы думаете, куда спрятали боги здоровье? Один из богов сказал, здоровье надо спрятать в самого человека. Так вот и живет с давних времен человек, пытаясь найти свое здоровье. Да вот не каждый может сберечь бесценный дар богов. Значит, здоровье-то, оказывается, спрятано и во мне, и в каждом из нас, и в каждом ребенке. Спасибо. Здорово. Еще какие вопросы есть? А мы вообще в, эфире да, день в день. да, да, да, все задумались так. Просто часто об этом вообще забываем мы, что оно у нас здоровье и что оно от нас зависит. Обычно люди надеются на врачей, приходят к врачу и ждут, что он какое-то чудо сделает и решит все проблемы. Но, к сожалению, так бывает, так не бывает. У нас с философским подтекстом получается. Да. Ну что, спасибо всем большое. Спасибо, Людмила. Замечательный эфир был. Все задумались. Ребята, приходите, задумывайтесь еще не тогда, когда уже все плохо, а когда еще можно как профилактику использовать. Это дешевле по всем параметрам. Спасибо. Будьте здоровы и э, всегда в движении. Пока-пока. Всем спасибо.